Алло. Алло. Всем здравствуйте. В этом видео мы поговорим о лендинг пейджах. Как увеличить прибыль в 10 раз э, при помощи лендинг пейдж? Ну, не.. Всегда это сразу получается но в принципе это возможно достаточно сделать хороший приятный лендинг пейдж правильно с правильной структурой вот, чтобы можно было человека легко вести по логическим ступенькам той точки на которой он находится сейчас то есть с точки входов на сайт и до той точки входа где он совершает целевое действие нажимая ту заветную кнопку и вся структура сайта она призвана на то чтобы человек захотел нажать на эту кнопку в этом есть суть лендинг пейдж. Но если даже хорошая структура вашего лендинг пейдж, вам попался хороший такой упаковщик, хорошо вас упаковал, правильно все сделал, нужно еще найти хорошую целевую аудиторию. Чтобы ее найти, мы ищем ее на различного рода рекламных площадках, площадках, да, начиная от контакта и заканчивая и заканчивая, эм, заканчивая, например, ну вот такими вот такими сейчас покажу подождите сейчас загрузится сюда подтупливает из-за видео Pro, видимо И заканчивая вот такими вот прероллами. Это видеоролик перед видеофильмом. Такой вот видеоролик перед видеофильмом, который обязательно надо посмотреть. Вот. В принципе, такие роллы есть и в ВКонтакте, и в любой сети. Вот. Либо на любом агрегаторе, видео агрегаторе, таком как, например, Season War или какой-нибудь HDC. какой-нибудь такой рекламой на целевом сайте. Чек, кликаем. Здесь у нас целевая аудитория, ну в принципе где-то может пересекаться, но здесь нету четкого таргетинга. Это таргетинга это минус, но плюсом является огромнейшие, огромнейшие и огромнейшие потоки получившая аудитории которые есть, присутствуют на таких сайтах. Валком бонус 500 рублей. Хотите 500 рублей, зарегистрируйтесь. Но не в этом суть. Также можно в Яндексе рекламироваться, с Яндекса цеплять поток целевых заявок. Директ или я. У Директ сейчас клики дорогие но надо понимать что надо понимать что нужно хорошо оптимизированное объявление например вот такие здесь человек ищет картины по номерам на холсте с темой кошки. Кошек хочет нарисовать по номерам на холсте. Мы ему даем объявление, которое полностью оптимизировано под его запрос. Во-первых, очень много выделенного текста, оно сразу бросается в глаза. Во-вторых, есть триггеры, такие как раз продажа и скидка 50%, которые находятся практически рядом. Во-вторых, есть сегменти... триггеры, нацеленные на целевую аудиторию, это женщины, Рисую картину сама, и триггеры на то, что человек ищет. Картины по номерам на холсте кошки, картина кошки мяу тут. Оптимизация по всем параметрам, здесь у нас прошла, вот такое объявление имеет CTR около 30%. Что означает то, что допустим вот такое объявление, которое под второе, оно имеет CTR, ну при всех равных данных в три раза меньше, может в два раза меньше. Это значит, что мы будем показываться на первой из позиции и платить по 10-15 рублей за клик. А этот э, человек будет показывается на позиции хуже нашей всегда и всегда будет платить полтора-два раза дороже такая вот история так что это в принципе тестовое видео и я сейчас изучаю тему продвижения вот и если вы смотрите это видео значит я хорошо продвинулся скажем так на этом поприще, потому что данная страница будет продвигаться только через SEO. всем желаю большого потока целевых клиентов и высоких предмет до встречи